Привет, горожане. Мне тут сон приснился. Я где-то на далекой планете, короче, нахожусь. Вот космолет мой, короче. Шутка, конечно. Ну и, короче, там все жители этой планеты. Утром встают, короче, моют руки, лицо с мылом, естественно кушают там собираются на работу и перед выходом опять моют руки лицо мылом и мылом у нас уковыряются пальцем мыльным по глазам протирают если конца смывают чтоб ну как бы не совсем до конца и все и вперед короче и коронавирус короче это их не берет Вон там, короче, они говорят, он посидел-посидел у нас, и когда-то улетел на другую планету. Думаю, к нам. Так что давайте профилактику не забывайте, короче. Никому не болеть, всем здоровья и всех благ. Коронавирус. Оставь планету в покое там мыли.